Ну вот, собственно говоря, и приземляемся мы, аккуратненько, дорогие мои э зрители, горячо любимые, на матч, на матч Стак Никизар э, против команды Онлайн. Карта Dead Rain, и у нас прям вот так вот сходу что-то не отображается один человечек, почему-то в лайфбарах у команды Онлайн, хотя имейте в виду, он есть. В общем, этот матч, сразу опережая вопросы, не на деньги, ни на что-то там, не на какой-то там авторитет, ну просто ребята решили Миксульку сыграть друг с другом, да размяться, так скажем. А, в общем... В общем, будем смотреть, что и как получится. Кнайф, как сделать такой голос, как у тебя? Ну, это очень интересный вопрос, на самом деле. Наверное, никак, я так думаю. Если у вас голос на мой не похож, то, скорее всего, никак. Но я лично свой голос как бы практически никак не делал. Хотя ни для кого не секрет, что комментирую я немного другим голосом нежели разговариваю в обычной жизни. А, в общем, есть, да, небольшая разница. Ножи у нас выигрывает команда стак Никизяр. Там 5 и 6 хп еле-еле прям вообще. Еле-еле душа в теле, но стак Никизяр все таки отвоевали себе выбор стороны и решили начать в обороне, дорогие друзья. Давайте быстренько по составам. Никизяр, разумеется, в составе стак Никизяр он по-любому должен быть капитан команды. Мертвый Сейд, Тарзан Пик, э, ну, два диеза давайте будем называть так, и не неонного Toxic. токсик. Ну, а у команды в онлайн это опасный, но нежный. I want x, x u bled. Какой-то очень интересный. Ну, в общем, I want просто будет такой вот никнейм. Клауд, бедолага и шук. Вот такие ребятки. И, конечно же, удачи им. Приятного просмотра вам, дамы и господа. Ну, тут некизяр что-то как-то... В принципе, без проблем вместе с Диезом разбираются. На двоих они, по сути, попилили вражескую команду. Счет 1-0. Фуф. Так, что у нас там? Александр, если не секрет, какие коды писал, когда играл в 1.6? Там, типа... А я играл всегда на стандарте. Практически на стандартных значениях. Никогда в целом ничего не менял. Потому что на самом деле это немного на что влияет. Но разве что только рейты нужно было подправлять. Но это в зависимости от сервера. Дама платит, абсолютно верно Ну что, попыточка захода, дамы и господамы На точку Б выполнение исполнении коллектива в онлайн Никизяр и вновь тот самый Диез пытаются в упоре принимать Никизяр, кстати, уже отпринимался А вот теперь и очередь за Диезом, а и вон последний Ну, не самая, конечно, хорошая ситуация Но давайте будем справедливыми, что она далеко и не самая плохая Неоновый токсик в затылок, насколько я понимаю, вешает сейчас пульку Айвонту и ожидаемые 2-0 на табло. Дарин uh, ТТ, приветствую вас. Дако вам. Тоже большой-большой привет. Как я написал тебе вчера, Александр, ты, возможно, не видел. От Каэсика устать, может, только комментатор, но никак не зритель. Это да, это да, Радон. Э, видел. Видел, кстати, сообщение. Забыл на него совсем ответить. Представляете. Здравствуйте, дамы и господа, и представители всех прочих гендеров. Игорь, ну я надеюсь, у нас здесь нормальный контингент собрался. Только двух гендеров. Это столы и табуретки. Боже мой, да, э, с гендерами это сейчас история в мире какая-то вообще странная. Как бы вот, растишь ребенка, а он потом такой, э, был мальчик, э, говорит потом, а я чувствую себя человеком пауком. Ну что, Во -во -во -во! отстреливают сейчас Тарзану голову, следом отстреливают Никизера, а Шук отличный хэдшот из Дигла, далее минус от опасного, но нежного. Неоновый токсик, хорошие два минуса, еще и третьего пытается забрать. Тут прострелы, кстати, со со спины. Пытался подойти диез, да ладно! Вот это экономический раунд от опасного и нежного, ну и, конечно, от его команды. В целом, получилось, знаете ли, довольно-таки добротно. Ничего, конечно, такого прям сверх-сверх-сверх-сверх-сверх не было. Но... Но... Но это, черт возьми, все-таки экономически, с глоками, там, с диглом и парадоксально, что этот раунд на самом-то деле зашел. При том, что активные боевые действия атака-то, по сути, даже и не вела. Тут скорее оборона, сами пришли, сами подставились, и отдыхают теперь. Бывает, такое бывает, к сожалению, для стака Никизяр, но раунд они все-таки отдали. Диглы. Теперь диглы и один Юспик пытаются расстрелять Шука. Шук немного не понимает, откуда в него стреляют. Но позже, да, догадывается, что это все-таки Зигзаг. Забирает там мертвого Сейта и пытается взобраться на вагончик. Ну а между тем у нас перестрелки продолжаются. Погиб Тарзан. Следом Шук находит неонового токсичного соперника и Никизяр. Остается вместе с Диезом на двоих. Ну, бомбы, само собой, установлены на точке Б. Сбривают Диеза. Никизер последний. И, как бы, мягко говоря, безвыходная ситуация. Ни одного киллаз так Никизяр не сумели сделать. Ну, может, капитан команды порадует нас чем-нибудь. Но нет. Неудачные тайминги. Нужно было ждать либо соперника слева, либо соперника справа. И вот откуда, черт возьми, его ждать? Это надо было угадать. И вот не угадал капитан обороняющейся команды. Ну, и таким образом мы получаем с вами временную ничейную. Я тебя только заметил. Я сам играю в PUBG на ПК, но интересуюсь играть на турнирах 1.6. Магомед, очень рад за вас. Хорошая у вас подборочка игр, в которые вы играете. Это замечательно. КС и PUBG. Игры действительно хорошие. Очередной. Дорогие друзья, очередной экономический раунд от стак поэтому, я так полагаю, команда OneLine не просто вырвется вперед, но еще и даже там где-то может себе экономику подзакрепить. В принципе, что лишним для них однозначно не будет, учитывая слабость э, атакующей стороны на карте Трейн. Но здесь, опять же, все будет зависеть от... Индивидуальных качеств игроков по большей степени Вот Диес сумел забрать опасного, но нежного И это единственный минус, который сделали Ван, uh, простите, стак Никизяр uh, В данном раунде При том, что в предыдущем раунде Не сделали вообще ни одного Ну тут хотя бы, хотя бы так Knife порофлил насчет PUBG 1.6 Что это хорошие игры, да, Володь Я надеялся, что кто-нибудь выкупит все-таки ну, естественно, PUBG не очень на самом деле, конечно, хорошая игра. Она прикольная, да, но в ней очень много всего недоработано. Очень огромное количество читеров и так далее. Ну, а непосредственно 1.6 просто игра уже как, как игра, устаревшая сильно. Но на самом деле, каждый вправе играть реально в то, что он хочет. И, ну, что уж тут говорить, я иногда и в сапер сижу, играю, если мне совсем делать нечего. Так что это все естественное явление. Бедолага, разваливает практически всю вражескую команду. Неоновый токсик приходит разваливать в ответ. И вот такие вот поворотики. Еще один минус в догонку. Выпадает бомба и один тарзан пик остается. Ну что, сможет он как-то пикнуть по тарзанье или не сумеет? Александр, а вы не хотите стать будущим комментатором на сценах концертах? Воу. А, было бы здорово. Было бы здорово. Но при этом, при всем, конечно, надо трезво оценивать, что всегда в этих нишах своих комментаторов навалом, поэтому далеко далеко не все вот так, как есть. Тарзан, кстати, все-таки пикнул по Тарзанье своего соперника. Остался один на один с Айвонтом. Нашел его. И даже еще и переспреил. Но наличие дефьюз-китов. Да и огромный багаж свободного времени, естественно, приносит третий. Стаку Никизиар 3-3 неплохой клатч от Тарзана, но правда. Такое. Такое. Шахматы тоже устаревшие. Ну да, здесь как бы вопрос в том, что типа сравнивать, что КС устарела, а шахматом так вообще уже несколько сотен лет. Поэтому, да, типа, все равно игра по-прежнему еще э -э, актуальна. И может быть актуальна. Шахматы это сложно. В Чапаева круче. Ну не знаю, мне шахматы нравятся. Я большой-большой э -э, любитель шахмат. Играю в них каждый день. И вам рекомендую, кстати, очень сильно помогает расслабиться, подумать, все дела. Комментируют женские бои в грязи без правил. Ой, oh, вернее, просто без, бря... без грязи. Блин, без правил в грязи. Мечта Александра. Есть такое. <свы> С радостью бы что-нибудь такое покомментил. Ну что у нас, дорогие друзья, 3-3 и затяжной какой-то раунд. Ну как затяжной? Не так скажем, раунд от команды в онлайн. По крайней мере, первая половина раунда без активных действий. Единственное, активное действие увенчалось не самым хорошим итогом. Но, однако, дальнейшие уже движения от команды онлайн, в принципе, какой-то профит принесли, да? То есть, размен даже математически вышел плюсом для команды онлайн, Ну, а далее Никизяр и Диес остаются вдвоем, Диес попытался сыграть со спины. Кстати, попал на просто бесподобный ваншот от Шука, который я даже, черт вам знает, как попал в него. Ну, Никизяр один, а у Никизяра немножко по девайсам как бы беда. Что делать, даже не знаю. Александр, сколько вам лет... Сегодня... А, а, а, мне 30? 30 ровно. Ему 14 плюс. Ну так можно сказать и 10 плюс. Можно сказать даже и 1 плюс, по-любому типа угадаешь. Но ну, на самом деле, ровно 30 в декабре. В декабре исполнилось ровно 30 лет. 4-3, дорогие друзья! Команда онлайн вновь демонстрирует нам очень-очень-очень-очень ну, неплохую на самом-то деле атаку, потому что против стака Никизяр в целом ребят демонстрируют, ну, что-то такое уверенное, да? То есть, поначалу, конечно, раунд идет Наверняка не так, как хотелось бы команде онлайн Но самое главное, что потом они все-таки вруливают его в нужном направлении И это при том, что они находятся все-таки в слабой стороне Мне 10, его как здорово Вам ровно в три раза меньше, чем мне и Неоновый токсик Хедшотом забирает опасного, но нежного при этом. И Айвонд, естественно, пытается дать размен, опираясь на информацию о том, где находился его визави. При этом точка Б, естественно, уже у команды стак Никезяр падает в онлайны. В онлайновцы ее легко захватывают. Шук там просто наваливает, вообще наваливает. Жесть какая-то, жесть какая-то, дорогие друзья. Где вообще Шук-то? А, он все у нас на вагоне сидит. Понял, принял? Неоновый токсик отправляется на сейв. Хотя странное на самом-то деле решение. сейвить Дигл. Поэтому, скорее всего, будет попытка отстрела калаша какого-нибудь. Ну, вот, например, такого калаша. Минус Айвонд. Кстати, отличный. Такой прям жирнющий хедшот сейчас прилетел. Вопрос, отпустят ли а, неонового токсика с этой позиции? И, как я понимаю. Вот разве что только Шук здесь сумеет на что-то повлиять. И, черт возьми, повлиял! Айда Шук! Вот это да, найды хитрец. Подрезал соперника, не дал ему засейвить калаш, но по результату 5-3 и вообще, кстати, шук 13 на 4. Да-да-да. Вот что значит игрок команды Ripe Wizards, да, находится сейчас в составе команды в онлайн. Кстати, я слышал, что команда Ripe Wizards отказалась играть за третье место в турнире от, от проекта TP Game. Вот мы с вами недавно смотрели финал. Между таймфактор и косой смерти А должны были еще за третье место играть ребята из Райп uh, Wizards. Я забыл, кто у них был соперник Но Райпы отказались, к сожалению Клауд Минус Никезяр Ситуация равная 3 в 3 Неоновый Токсик Перестреливает опасного, но нежного Бедолага Попытка разменяться не очень удачная Но здесь надо хотя бы поставить бомбу Чем бедолага, в общем-то, и руководствуется Отходит, ставит бомбу Пытается по-прежнему устраивать какие-то перестрелки Смотри, дерзк какой, а? Дерзкий и злобный Клауд, а, минус мертвый сайт И... Да, ладно Неоновый только что чуть своего тиммейта не отдал на растерзание Но здесь уже, конечно, надо дефать абсолютно спокойно Полетела хаешка, ой, какая хаешка полетела Неоновый токсик, 3 хп осталось Просто чудо И минус от Диеза Но Клауда уж в таком случае можно было даже не открываться А посидеть где-нибудь там, где он и сидел под вагоном Там было, черт возьми, безопаснее Акмаль, приветствую вас. Там неинтересно было бы, решили не играть. Почему? Комментатор, бомба, молодец, так держать я большой ваш поклонник. Соло 013, спасибо вам большое. Очень рад, что, что вам нравится мое творчество. Респектулечка вам. Обычно говорю, что у вас хороший вкус, когда что-то нравится из того, что я делаю. Ну, на самом деле, конечно, объективно... Объективно я нравлюсь как комментатор многим... Но многим точно так же и не нравлюсь, потому что сколько людей, столько мнений, так и должно быть. А, попыточка захода на точку Б в исполнении коллектива в онлайн. Хорошая флешка под Клауду прилетела. Не менее хорошие минусы от Никизяра со снайперской винтовки. Сразу, кстати, дуплетом отлетают два игрока. Это Шук и Айвон, а еще пере... Да ладно, Никизярище! Отдайте Эйс Никизярище, опасный, но нежный. Со скаутом, кстати, может достаточно неплохую конкуренцию составить для э, соперника с АВП, потому что попадание в голову никто не отменял, и в таком случае Никизяр и склеит. Но, ой, попал в ножку. Ну и да, Эйс, к сожалению, не удается сделать. Диес добивает опасного, но нежного. Мы получаем, опять же, очередной временный ничейный результат. Приз будет? Нет, этот матч не на приз. Здорово всем, здорово, Сань, хорошего стрима. Машраб Джон, приветствую. И вам тоже приятного просмотра. Александр, у вас есть жена? Да, разумеется. Александр, а доту вы не комментируете. Кап гоп э, не заказывают комментирование доты, но в теории, если бы заказывали, да, наверное, я прокомментировал бы. Даже не поматериться и анекдоты не просказывать Ну, это понятно, в общем-то, это понятно, Игорь, да Нужно а, быть воспитанными, да Потому что молодое поколение у нас тут, в общем-то, находится, да Не надо его учить чему-то плохому Они еще и сами успеют научиться И нас еще научат 3 в 5, дорогие друзья, какой-то кривоватенький немного выход от коллектива в онлайн сейчас последовал Потеряли Айвонта и бедолагу, но, может быть, чуть-чуть позже удастся дать какие-то ответные фраги Вот Клауд, кстати, искал возможность разменяться, но что-то получилось не по плану Клауда уж, очевидно Опасный, но нежный против своих соперников вместе с Шуком будут сейчас выступать вдвоем При этом опасный играет с Зелени, и с играет Шук ну, вполне себе рабочая на самом деле мета Даже невзирая на 4 в 2 Но вот, конечно, самую большую проблему Здесь э, составляет неоновый токсик Его позиция здесь максимально Неудобно для игроков атаки Ну, не, ну, с дробовиком, серьезно Он просто с дробовиком выбежал из-за угла Ну, такое себе решение, конечно 6-5 Стак Никизер вырывается вперед Что, кстати, странно на самом деле, да Потому что они должны были находиться впереди, а не позади Саня, у меня микрофон в наушниках сломался Подскажи хорошую гарнитуру Сейчас большой выбор, не знаю, какие лучше Ой, медитатор а, Знаете, я вот всегда подхожу к вопросу Выбора, допустим, микрофона С точки зрения своих потребностей Да, это комментаторская деятельность в первую очередь Поэтому здесь нужно и вам Советовать тоже что-то, исходя из ваших Потребностей, конечно же Никизер в упоре встречает Клауда Отдается зачем-то под опасного, но нежного В общем-то неудивительно Он же опасен, но все-таки нежен Как ни крути Мертвый сейд, минус I want. И 3 в 2 а Перевес все-таки небольшой, но присутствует Шук, короче, хоть что-то под Абзану Но мертвый сейд при этом Забирает опасного, Шук Остается один с пятюхл с пойнтами. Неужели это будет третий минус от Шука? Ой-ой-ой, прострелы хорошо. Кстати, сейчас зашли. 52 хп у мертвого. А станет ли он де факто мертвый? Начинаются какие-то танцы вокруг вагона. И все-таки Шук делает третий минус, дорогие друзья. Вот такая вот жесткая перестрелка, которую реально было не просто на самом деле пересидеть, но сумел, сумел Шук все-таки побороть оппонента. Привет, Санек, удачного стрима. Кто сильнее? Гейм uh, овер, приветствую, вот честно сказать, даже не знаю Здесь потому что играют игроки из различных команд Которые раньше участвовали в различных командах Но вообще по скилл-группе, если я не ошибаюсь У стака Никизяр больше шансов как-то на победу Александр, ты вообще красавчик Те, кто тебе не симпатизирует, они тут не сидят Вы, люди интересуются, холост ли ты А мне нравятся ваш... ваши твои кудрявые прически Ха-ха-ха, вот про кудрявые прически, это прям в яблочко, да, я очень кудрявый. новый Токсик, минус бедолага, Шук и Клауд отстреливают Зигзаг, и я не понял, где сделал минус Шук. Наверное, скорее всего, где-то, возможно, либо под апдауном, либо на одной из линий. Но, тем не менее, на точке А это важно понимать, потому что точку... Ой, какая хорошая хаешка сейчас прилетела. Но снова звездный момент для Шука. В очередной раз, по всей видимости, игрок команды OneLine, да, x игрок я так понимаю, команды... Ой, кстати, слышит. Кстати, слышен был сейчас опыт. Игрок команды Рай Wizards Развалил только что Никизяра Смотри, еще и прочувствовал Где находится второй оппонент А этим вторым оппонентом является Диез с 35 холспойнтами. Ну, не ошибочное ли это действие, дамы и господа? Ну, получается, что нет, но ведь фактически Шук мог смотреть и другую позицию. Так получается, да, что Диес его переиграл. И это, наверное, основная повестка этого раунда. Диес просто перехитрил оппонента, уйдя немножко под другую позицию. И таким образом выиграв а, раунд для своего коллектива. Так. Комментатор. Есть ли желание сыграть на турнире по КС? Хикмат, я не играю в Counter-Strike, поэтому нет, желания нету. Greetings from USA. гейминг Hello from Russia with love. <laughs> ну что, дамы и господамы. Остается совсем немного до окончания первой половины. Хорошая хаешка могла бы сейчас прилететь, если бы прилетела немного дальше. Но 25 хп у клаудов все-таки слетела Никизяр минус Клауд, ответка моментально прилетает от Айвонта, потому что Никизяр, естественно, эту позицию покинуть ну, никак физически, наверное, все-таки не успевал. Бедолага, кстати, находится в сайде, и хорошо, что это Нихае есть сейчас прилетел, потому что тогда бедолага очень-очень далеко и надолго улетел бы. Тарзан забирает Айвонта, опасный, но нежный, вырубает еще одного игрока обороны, попытка прострела от Тарзанчика, ну и 2 в 3. К результату, кстати, мы приходим к не самому приятному для коллектива стак Никизяра, потому что их меньше. Позиционно они борьбу здесь точно проиграли, но разве что Тарзан Пик может в какой-то степени оказаться непредсказуемым для опасного, но нежного, если успеет, конечно, по таймингам зайти в зигзаг. Ну, видимо, уже не успеет, да, потому что он, собственно, сидит сейчас под апдауном и просто ждет. И просто ждет. Ждать здесь, к сожалению, нечего. Поэтому закономерно можно все-таки сказать, что это 7-7. О, Саша, привет, как вы? Ильер, приветствую, все замечательно, как сами поживаете. Так, Юсуф, да, это карта Трейн. Александр, дай тапчик в начале раунда. Да вот, пожалуйста, могу прямо сейчас дать, учитывая, что у нас сейф происходит. Я думаю, сейчас можно вполне спокойно посмотреть на статистику. А, какая карта по счету? Первая и единственная. Во! И Радо пишет. Первая и единственная. Радо, сердечко вам послал. Обнял вас. Что в очередной раз подтверждает то, что хорошая мысль всегда приходит в несколько голов. Я только сейчас в чате Снегурочку не вижу. Да, Снегурочка сегодня не пришла. На трансляцию, скорее всего, наверное, какие-то у нее делишечки есть. Будет сколько овертаймов. Ой, гейм-овер. Давайте не будем сегодня про овертаймы. Мне вчерашних хватило. 7-7. Временная ничейка. И ситуация весьма неприятная для стака Никизяр. Потому что отдали они огромное количество раундов для атаки. Атака, ну, просто сверх круто сейчас сыграла. Респект команде OneLine. И... В последнем раунде первой половины доминация точно так же прослеживается, как минимум на основе отсутствия девайсов, но как максимум, наверное, на каких-то более грамотных стратегических решениях от команды в онлайн, разумеется, да, потому что именно они в данном раунде навязывают действия своим соперникам. Смотри, как вот сидят и ждут просто друг друга, да. Бедолага сидит, ждет отсюда, Никизиар ждал оттуда. Никизиар не выдержал, решил открыться и проиграл, разумеется, дуэль. Кстати, по-моему, даже и выстрелить-то, в общем, не успел. А, uh, Нет, без минуса, к сожалению, погибает. 8-7. У онлайновцы выигрывают даже первую половину, дорогие друзья. Вот так вот в слабой стороне было отыграно круто-круто-круто. Действительно, поистине круто. Саня, таджикские игроки будут играть с Узбекистан или другой? Не сказали тебе? Нет, Юсуф, к сожалению. Я очередной раз, вот буквально наверное, недели две назад, писал человечку, который заказывал у меня матчи с участием э -э таджикских игроков. Но он не выходит на связь по-прежнему. Пропал куда-то просто. Поэтому, к сожалению, у меня нет коммуникации никакой с командами из Таджикистана. Соответственно, если они когда-то и будут играть То явно, наверное, не скоро Хотя, кто знает Ну что, пистолетка получается Уже немного затянутый, Быстрый выход на точку Б не получился У команды стак некизяр Более того, они еще и поджим в спину получили От команды в онлайн Ну, в частности, опасный, но нежный Продемонстрировал в очередной раз Почему он опасный Ну, конечно, да, то, что он нежный Это такое себе Ну, по головке погладил, наверное, можно выразиться так Отбрил одного из Визави, бедолага вот забрал еще Тарзана Ну, это уже какие-то непонятные э, трясучки предсмертные, да, они же конвульсии от команды Стак Никизер вместо того, чтобы пытаться уже наконец-то выйти, они до сих пор еще дальше дома никуда не ушли Их уже со всех сторон просто запушили и развалили Максимально стыдный раунд, вот единственное, что я могу сказать э, от э, команды Стак Никезяр настолько, к сожалению, беззубый раунд продемонстрировать это надо очень сильно постараться Но факт опять же остается фактом, что есть то есть Стак Никезяра проиграли пистолетку и у нас сразу прям кто-то вылетел да? И у нас вылетает один из игроков команды Стак Никезяр Что не есть гуд Вместо него добавляется бот Это Эдвард Ну, попытки от обороны поджать Это вполне очевидно, вполне читаемо и ожидаемо, я так думаю Да, вот вы видите сами, Никизер уже ждет а, поджимающих игроков обороны И, ну, это логично, да, потому что частенько оборона, имея девайсы, понимая, что у соперников а, девайсов нет а начинают э, просто пушить, да Ну и вот в, здесь в результате, бедолага Даже невзирая на то, что он сам-то без девайса Тоже пошел, два минуса с USP сделал На табло 10.7 Привет всем, Люцифер, приветствую вас Эдвард, давай надери им жопы Да, Эдвард может Он же все-таки, черт возьми, этот как ее её... Нет, не может Возвращается у нас пятый игрок команды Stack Никизиар. И это означает, что Эдварда сейчас, к сожалению, выпилит, скорее всего, сервера. И так получится, что Не сумеет он никому ничего надрать. Шук хорошую позицию имел сейчас. Мог, кстати, эту позицию реализовать. Но вот что-то пошло явно не по плану. Кстати, не стал коннектиться пятый игрок. Видимо, дал доиграть Диезу, да. Диез у нас, по-моему, там за бота только что заходил. Неважно, короче, забрали его. Бедолага с хаешки подрывает мертвого сейта. Тарзан забирает бедолагу. Ситуация 3... 3 в 2. Вот беда, когда боты появляются из-за ботов. Это вот прям все ломается. Ломается, я имею в виду. Показывается живой Эдвард. Но, естественно, мало того, что он уже убит, так за него уже еще и другой человек сыграл. И, и он уже убит. Но все равно отображение идет. ФАМАС! И МП-шка. Именно такие девайсы у игроков обороны. И именно с такими девайсами им предстоит выбивать э, точку А, на которой уже установлена бомба. Никизяр с Галилом в руках будет пытаться, очевидно, конечно, воспрепятствовать любому ретейку. Но получится ли? им При слаженных действиях игроков обороны, я думаю, не получится от слова совсем. Здесь главное не стоять друг к другу близко. Ну, Никизяр, черт возьми, хорош. Затаскивает, затаскивает. Ну, как я и говорил, надо было просто идти сначала выбивать соперника. Уже только после этого, на мой взгляд, идти какие-то другие телодвижения предпринимать. Ну, конечно, в вчетвером никизяровцам сейчас вообще практически бесперспективно будет играться. Ну, это объективно, дорогие мои друзья. Это прям объективно, к несчастью. Вау, <къем> wow! диглы-то как работают у онлайновцев -то. Слушай, опасная бедолага, хорошая хаешка там, да, сейчас Бот вообще норм... нормальную хаешку поставил Ой, какие чудеса, короче, творятся Что у нас по ситуации? По ситуации равенства у нас 2 в два, дамы и господа Опасный, но нежный и I won't uh... see you Плит, наверное, да, должно было быть написано ну, uh, no, I want to see you bled, это как-то уже звучит прям по-русски совсем I want to see you bled Вот как-то так это выглядит Ну, короче, осталось у нас два игрока обороны И они сумели забрать бота Эдварда, за которого, кстати, заходил играть, если я не ошибаюсь, DS Соответственно, это 11.8, все никак не присоединится к нам пятый игрок но вот, наконец-таки Наконец-таки, дорогие друзья, неоновый токсик пожаловал обратно, собственно говоря. Да? По-моему, вылетал же ведь именно он. Если я не ошибаюсь, все остальные вроде бы здесь были. Касаемо того, сколько матчей будет еще сегодня, сразу говорю, один, единственный. Вот этот. Завтра, дорогие друзья, шачки, кстати. Будем играть в игру Синкт Та самая игра, в которую не получилось поиграть На предыдущей неделе из-за того, что не работали Сервера вот, А сервера теперь уже работают И поэтому завтра поиграем в нее обязательно Бедолага! Минус Тарзан Минус еще один От бедолаги перед смертью Успел расстрелять него нового токсика Ну и опять же у нас ситуация 4 в 2 с тотальным Перевесом за игроками обороны Как против такого перевеса переть Честно, я даже и не представляю Ну да, сейчас будет, конечно, поставлена бомба но на что там может Можно на что надеяться Вот ни на что, собственно говоря На минус от шука, вот на что можно надеяться Счет становится 12-8 Ты почти как Элизабет Олсен Сказал, Александр, видел это видео? Не, не видел, Радо, не видел А можно ссылочку в чатик? <кхе> Или в телегу, например. Я гляну потом. Тем временем разница немного увеличивается. 4 матч-поинта между командами, а на старте ведь было всего один. Да, то есть можно уже делать заявление, в общем-то, смелое, что в uh, онлайн в обороне работают куда более продуктивно, чем их соперники из команды стак Но там вроде какие-то получаются пуши, что-то даже... Какие-то перестрелки выигрываются, но потом почему-то все выбивается. Вот опасный, но нежный простреливает через ящик Диеза минус от Клауда по Тарзану. Ну и тут уже зигзага подтягивается просто вся мощнецкая братья игроков обороны. И вот он ретейк, дорогие друзья. 5 в 3 были игроки команды... О, опасный, но нежный. Что решил сделать-то? Кстати, это едва ли не отдача раунда, потому что если бы еще одна секунда... То Клауд не успевал бы, потому что диффузов-то у него нету Хотя, кстати, по-моему, вот здесь где-то лежали дифузы, Где-то, по-моему, были Ладно, окей, мне могло показаться Не суть Это тринадцатый <кхм> Ну, решение такое сейчас интересное Зачем он себя взорвал, дорогие друзья? Я не знаю, зачем он это сделал ну, ладно, решил красить. Ой, дробовик у мертвого. Ты смотри. Мертвый сайт почему-то с дробовиком. При том, что. Ну, они явно как бы не выигрывают, да. То есть, это не совсем. Та ситуация, когда можно пофаниться, хотя если они уже смирились с тем, что они проиграют, тогда окей, тогда я понимаю, зачем он, смотри, с дробовиком, с дробовиком на перевес просто выбежал и отдался. Но странные какие-то мувы, в общем, сейчас предпринимаются так, Никизяр, потому что у нас 5 в 2, и это совсем не похоже на то, что можно выиграть со стороны атаки, как бы. Хотя, конечно, если игроки обороны будут сейчас как-то по угару проводить этот раунд, то, наверное, раунд закончится... Очевиднейшим итогом. Неоновый токсик. Хороший ходшок -то по опасному, но нежному. Собственно, это та самая ситуация, про которую я вам и говорил. Был такой фильм Бонджай с дробовиком. <laughs> Неоновый токсик. Еще один минус на этот раз по шуку. И вот вам, пожалуйста, Двухкратный перевес, который был у команды э, OneLine. Разбазарен вообще на Изяха. И вон э, Вот, в общем, вот этот вот, короче... Герой остался последний. Минус неоновый токсик и один на один с Никизяром. Ну, Никизяр, естественно, по идее, по умолчанию, не должен, конечно, такое отдавать. Не должен. Вот вообще не должен. Не имеет никакого права отдавать такое. Кстати, Айвон даже и не думает, что соперник может сидеть за вагоном, поскольку даже не смотрит туда. Да ну что ты, Никизяр? Ну, серьезно. Не сумел подозревать перестрелять ни о чем не подозревающего оппонента. 14-й, дорогие друзья, за командой в онлайн. Пока ребята очень и очень уверенно отправляются к финалочке, к своей, да, то есть к победе. Я напомню вам, что как только данный матч закончится, на этом трансляция тоже сегодняшняя подойдет к концу. Но не буду делать никаких поспешных заявлений, потому что вчера, я думаю, вы все знаете, я сказал, что ну, одна каточка КС будет немного. А мы почти два часа один матч смотрели, вот, собственно говоря, поэтому сегодня я не буду пытаться какие-то заявления делать, потому что эти заявления могут быть весьма и весьма поспешными. Опасный, но нежный, кстати, заметьте, даже имея деньги на девайс, все равно играет с диглом. неоновый токсик забирает бедолагу и, в общем-то, для команды стак не на мой взгляд, вполне себе хорошо, что соперники прикалываются играют с диглами, имея деньги на девайсный раунд. Ну, почему, я думаю, даже не стоит Говорить, да, неоновый токсик Минус опасный, но нежный, Шук и Клауд Ответные фраги, Никизиар, Тарзан Остались вдвоем При этом, кстати, Тарзан зайдет со спины, поэтому я думаю Уже просто при наличии Тарзана даже этот раунд О, бог ты мой Шук вообще там просто с вагона разбился Короче, нормально, один в спину не сумел Убить, еще и сам умер а, и такое себе, короче. Так, такое себе зрелище в конце раунда было. Смешное, обоюдно. Причем смешное, дорогие друзья. Ну, такое себе. Такое себе. 14.9. Попытка камбэка от стака Никизяр. Ну, камбэчить здесь, конечно, довольно-таки еще... На... Длительное время придется. Какой город OneLine? OneLine это команда, представляющая собой страну, Не город, а страну, потому что ребята здесь с разных городов. А, и это Российская Федерация. Какой-то что-то я не понял почему, но очень быстрый раунд от команды стак Никизяр. И не совсем успешный при этом, черт возьми. Парни просто прибежали и 15-й соперникам отдали. Это как вообще вот не клеится? Не клеится с пониманием того, что должна делать атака при счете 14-9. Ну, то есть какая-то осторожность какая-то должна присутствовать все-таки в... Действие-то, да? Странненько. Странненько, но, тем не менее, факт остается фактом, дорогие друзья. Идет прессинг точки Б от команды Стакт Причем, кстати, не полностью. Хотя я бы, например, сейчас лично думаю, что стоило бы играть полностью. Здесь есть команда из Узбекистана? Нет. Нету. Диглы, диглы, диглы, вот как бы на последний раунд, потенциально последний раунд брать диглы, это прям, ну, такое себе, на самом деле, явление весьма и весьма спорное Тарзан, пик, минус шук, ответочка от опасного прилетела, Никизяр и Диес остались вдвоем, и эти игроки находятся под точкой Б Никизяр, минус клауд, ну что как минимум, уже один девайс есть, ну и второй, если, конечно, МПшку можно считать за девайс. В данном просто контексте это не самый качественный девайс, который нужен на удержание, потому что... Ой! А бедолаг то подставился, две флешечки на нижней, шкрик... шкрык ножичком. Смотри, как байтит! Смотри, какой! Какой опасный! Какой он, черт возьми, дерзкий-то! Развалил, дорогие друзья, кабинеты двух соперников, Имеет Дигл и будучи один в два. Это... что вообще получилось? Серьезно? Вот это клатч, дорогие друзья. Ну что ж, 16-9. Итоговый счет этой встречи. Команда OneLine становится победителями этого противостояния.